Мотор сотрясает наши города два на четыре мы не променяем никогда Это наша жизнь и это наша судьба Родные по духу всегда поймут меня Поймут меня Ну что, друзья, всем привет, вы на канале Globus Moto, и все из вас хотели посмотреть зарубу вот этого старого мотоцикла CBR 600 F3 1992 года, это по факту F2 по документам, то есть как бы с мотором F3, а, и вот этого красавчика Honda CBR 600 RR 2006, если не ошибаюсь, года, правильно? Давайте посмотрим, на что они способны, сравни и сравнимая, только на канале Globus Moto, с вами Патрик, погнали! осознаете всю опасность действий сегодняшних которые будет происходить ага. еще надо катиску делать повторяйте дома все сделаем руками специалистов и профессионалов да? да да да профессионалов ну так пока еще нет надо попробовать сначала Ну очко есть такое очко нет, наоборот хочется уже быстрее ехать да ну ладно ну вот смотрите парни вот они вообще не осознают всей ситуации что сейчас может будет происходить да никому не рекомендуем делать то что делаем мы потому что мы делаем это только на свой страх и риск, в случае чего мы сами в ответе за свои действия. Все, погнали. было жестко и обидно ноги руки целы? на скользком юзану просто заднее колесо сорвало да не вроде все целое нормально это потек это тоже перевернулся и антифриз лишний вышел на сервис поздравляю на сервис или что, или с нами поедем? Точно? Шоковое состояние как, нормально? Успокоиться надо чуть-чуть. Ну самое главное бак целый, да? Бак целый. Бак целый, целый не самое не главное, это херня, это подкрасится. Бак и это, все остальное, все херня. А? Может лучше на базу? Ну а что, на базу, Ну ладно, поехали туда. Ромчик, смотри, мы когда станем вот там. На пятый мы едем с тобой На пятый На второй, биби, ты уезжаешь ну, Как вы видите, друзья, дорога мокрая Очень опасно ехать Я уверен, человек просто Перекрутил ручку газа, перенервничал И поэтому Соответственно, потерял управление Испугался и упал Вот поэтому нужно Тренировать себя, тренировать занос Чувствовать колесо Как вы видите, у меня передача проскочила. В принципе, как вы видите, я проморгал вспышку, когда переключаюсь передачу за блинкер. И получается, сейчас Роман отстал. Ну, то есть, как бы получается, что надо как-то ровненько стать. Я вас уверяю, друзья, мы когда ехали с ним вдвоем по ночной Москве, абсолютно было непобедим ни один, ни другой мотоцикл. Они ехали абсолютно одинаково. То есть, что со скоростью, что со стартом, мы ехали практически одинаково в пол корпуса Сейчас, так как машины, очень много мотоциклистов сзади нас с нами поехали, очень неприятная ситуация, конечно. Еще и влажная дорога, очень неприятный фактор. Едем, Рома, домой. Давай, да мистер Мотор разворот под мостом или на базу. Ну, вот вы видите, друзья, просто не получается. Элементарно не получается, негде найти нормальную дорогу, чтобы хорошенько стартануть. К сожалению, друзья, это на сегодня, наверное, все. Я думаю, что экшен вы уже увидели. Сейчас покажу вам его еще раз один повтор. Как было падение у Сиби-1300. Он, он с нами просто поехал прокатиться. Так же, как и остальные парни. Может быть, сегодня катнемся. Сравним несравнимое. Литровую Z-ку SX И 600 ю Ninja Вроде как, что тот, что тот, Кавасаки Ну, а Рома на заднее пытается вставать Попробуем сравнить эти два аппарата Если вам интересно, ставьте лайки, дизлайки Если у нас сегодня получится Хотя я не думаю, что по такой погоде Сегодня уже примерно плюс 10 Уже осень У нас сегодня 28 сентября в Москве уже глубокая осень Это, наверное, примерно как в Ростове, там, например, в конце ноября К сожалению, это не то, что я хотел бы вам показать Как едет данный аппарат Действительно, сегодня РРК порвала, так скажем Потому что... Но то, что было в прошлый раз и в этот раз, конечно, сильно отличается от того, что мы катались а, пару месяцев назад, когда ехал именно этот мотоцикл и ехала именно вот эта вот РРК. Лучше, говорит, по новой Риге поехали. Да. Скажи пару слов, что ты ожидал сегодняшней зарубы? У нас получилось, Ильен, как ты думаешь? Нет. Почему? И машины. Вот замечаешь, да, только начинаем разгоняться, начинается какая-то херня. Только перемашины пере, переграждает дорогу, песок. то еще какая-нибудь. Ну, песок, это не знаю, я, я бы не сказал, больше да мокрый. У меня перед передним колесом вот такая куча. Как вам сегодняшние покатушки <с после того, что случилось? Отлично. Шок прошел? Да и не было собственно. Ничего страшного, если я ваш ролик запихнул в общий. Ваше падение феричное. Конечно, нет. Не против, да? Да. Многим наука будет. Скользкий асфальт. Хотел тенячью фармить, без вариантов. Придется, да? Да. Мысли, что ожидалось сегодняшнего заруба? Что рыжий их порвет. И как случилось? Не знаю, посмотрим на видео. Но вообще по факту рыжий, я считаю, порвал. Ну, вроде да, вроде порвал. Хорошо катнули. И все, да, не более? Ну, видишь, сначала там. Сначала было печально, Я кстати, да? тоже заднее колесо чуть дало. Угу. Резина. Это мы на видео посмотрим. Резина хорошая. Я сзади шел, да, насколько я помню. Ну, вроде, ну да, это с бачкой. Да, да, да. да. я первый вышел. Да, да, да, я понял. Поворот. Но это, на самом деле, считаю, неправильно, что все, все полезли именно вот, ну, вот быстрее-быстрее. Я думаю, А там там уж паршак этот. Да, вы всех Ну, да. Кстати, друзья, попробовал я вот этот вот MT-07. Ну, ничего такой интересный аппаратик. Было бы интересно сравнить его с Ершов. Кстати. Прям за зарубе. Если интересный такой контент, пишите. Так хотелось бы на самом деле на где-то получше, где бы по асфальт по суше был бы. Вот. А было бы проверить интересно. Вот. Но лучше на самом деле это проверить в начале какого-то сезона, когда уже будет потеплее, тогда будет интересно. И по Новой Риге где-нибудь, ну, да? И по новой реги, либо М4, как бы без разницы. Вот тогда будет интересно. Ты был за рулем, что ты скажешь по этому поводу? <смех> Я это сделал! <смех> Диванные критики теперь будут вонять, что все нормально, прокладка сработала, все хорошо. <смех> ну, ты же не можешь, как бы ну, ты же подтвердишь, что мы когда с тобой ехали, реально вровень было? Реально был вровень. А реально сейчас было что было, произошло? Да. Ну, сейчас не знаю, просто. Может... Кто-то газ раньше, кто-то торгов. Да, да, да. Ну, да, на самом деле, по-хорошему, можно перезаезд устроить. Весной. Еще, да, в теплую погоду. И когда мы в... его сделаем. Да, именно когда он будет был Я думаю, да. Ну то есть они наравне наравне примерно едут или ну, рыбка чуть-чуть бодрее. Ну она пободрее на верхах, и этот, в принципе, не уступает со стартов. Если они начать прям раскручиваться прям к полному, вот просто остановились и встали и поехали. Я думаю, что брови будут вот, километров до 80 точно ехали. Ну, насколько я помню, мы когда с тобой ездили, мы с тобой менялись местами, потому что думали, что я тяжелее, ты легче, поэтому он лучше едет, да, ну как бы. Но я тоже... Вот он подтверждает, что я не киздобол, потому что реально аппарат, не знаю, ну едет. Что так случилось? Перед нами сегодня выехал кто? Я думал, что кто нибудь у него в я, я поэтому по тормозам думал, а что а, происходит? Сегодня уже хватает. Я, так. так. я не согласен с результатом. Почему? Потому что условия были не очень. И? Ну надо свой уже, по все. Ну тогда давай его соберем по-нормальному -по и уже будем туда стартовать. Я так понял, что хозяин РРК, он сказал что он может типа нам предоставить его весной если не продаст берем и новый заезд будет то есть матч реванш да то есть ты не согласен ну что это такое там сколько машин будет. то я-то он то я-то он непонятно да. ну хорошо ладно убедил кто за матч реванш ставьте лайки не знаю дизлайки напишите ждем реванш весной потому что ну погода вообще вот ну отстой погода реально отстой И все и песок, да, еще сегодня влага была. И сегодня вы видели, как Сиби-1300 в руку. Я думаю, сегодня Сиби-1300 спасла как минимум одну жизнь, потому что гонялись все и гонялись вместе с нами, и мешались под ногами. Я считаю, что это вообще неправильный заезд. Нужно делать заезд рано утром, в 4 утра, в субботу, в ночью, там, чтобы вообще никого не было. Все, давайте. Всем пока.